С апреля 2020 года материнский капитал оформляется автоматически. Пенсионный фонд России направит сертификат в ваш личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг. Подробнее на pfr.gov.ru.